Банде Гурупа Дандам Бхакта Виндасама Си Чахитана Прахом Банде Нитам Си Ванша калпатару ашча кипасиндубе вича, патитаананг павуни бхавишнаби бьюху нама, муканкаро Chnavakti деви Devi Satavatam Narayanamas Kitana Ranchaivanu Ratam, Deving Saraswati Бхакти Прамадакша Джагут Варвана, Дейям Садапари Бабагна Мавишта Духа, Тетхаспадам Сева Винчанутам Сараням, Yatpadapala kachanda manichatai bispuri jeta gimapigavadu shwadersi puranana raga sosagura saramuti saradikamikadhakitam Sri Сри Кришна чайтанна праву ниттананда шри ат Шри-Ат-Чайт-Гадан-Дхар-Сивасадима Гаура-Бхакта-Бинда Харе-Кшна-Харе-Кшна-Кшна-Кшна-Харе-Харе рама рама рама харе Алянуломбита Буджавуканакаба Дату Санкертану и Капитару Кишна, Кишна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Раму தி சமुक्தி చதਦ சிനத்த ભவாरप சధ गగతరंगමण ජட்ட Нарайоно Приямананга Мадапахарам, Барана Сипурапути, Бхаджави, Шанатам, Ваги, Шаджавадхани, Лакшмири, Шаджавадхани, Бхаджави, Шаджавадхани, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Ram, Ram, Ram, Ram, Tadeva Rammam Ruchiram nabam, nabam, Тадива Сукара Нава Намни Нам, Ядутта Масраху Ясуху Нагияти. Тадива Рамни Амручи Рамна Вамна Вам, Тадива Саша Даману Сума Годья Гоштипатия, Шри Шрила Лабхакти Сидханта Сарасвати Госвами, такой Прабхупат Парамахамса Джагат Гуру сказал, Проповедь может осуществляться позитивным или негативным путем. Негативный путь be очень negative preaching быстро, тем не менее, результаты очень опасны. Если я начну негативную проповедь, все захотят слушать то, что я говорю. Но если я буду заниматься позитивной проповедью, этот процесс очень медленен. Настолько, что кажется, что даже никакой проповеди не осуществляется. Мы знаем, что это так. Тем не менее, результаты такой проповеди вечны. Например, я буду проповедовать, и вы не испытываете, у вас нет никаких аппаратов, тогда то, что вы услышите от меня, никогда не оставит вас. Это всегда будет с вами. Никогда не разрушится, не исчезнет. Но негативная проповедь с внешней точки зрения сладка. Тем не менее, конечный результат ядовит настолько, что нам сложно представить. Такая негативная проповедь может спустить вас до таких уровней, so что Maybe сложно вообразить. Правхупат so говорит, что Агасура, Бакасура, Путана, Камса — большие проповедники. Kishne, они также проповедуют ради Кришны. Тем не менее, они идут they по негативному true. пути, их пробовать негативно. Kongso, Shishupala, Shishupala, preaching... Все они проповедуют, negative. но негативно. Not, Rapidly... Вчера я говорил о том, что плохие новости очень быстро разлетаются. Плохие грязные новости, Прабхупад в связи с этим говорил, что нам не нужно выступать против тех, кто напали на нас, когда произошло нападение на Шелапрабхупаду. На Если бы мы захотели сделать рекламу, подать рекламу в газеты и так далее, на радио, это а, реклама Гаудиаматхи, это потребовало бы большую сумму денег. Тем не менее, они вот благодаря этому инциденту новости о нас разлетелись повсюду. Все узнали о нас. Журналисты в газетах то что произошло поэтому э, очень многие узнали о гаудиаматхе поэтому они помогли нам таким образом большинство людей хотят слушать слушать негативную проповедь. Именно поэтому мы видим, что так мало прогресса совершается на духовном пути. Но если вам нравится слушать сказки, слушать интересные вещи, почему бы не пойти в театр, в кинотеатр, на радио, Потому что в действительности работа актеров забавлять вас, но не саду. Саду стремится принести вам вечное благо. Он не дает наслаждений. Поэтому если... Поэтому прийти к саду означает очиститься, глядя на него, очиститься его даршаном, очиститься знанием, которое он дарует вам. То есть прийти к саду означает найти, стремиться найти вечное благо но не наслаждение. Именно поэтому проповедь Гаудия Мадха так медлительно, медленно. Глупцы могут говорить все, что хотят. Они просто не обладают знанием. Не понимают. Проповедь Гаудия Мадха так... Медленно развивается, потому что они хотят принести абсолютное благо. И нет второй такой организации во всей Вселенной. Даже на райских планетах нет ничего подобного. Мы знаем лишь, что вот Шанкар Бхагаван находится на Кайласе. Он великий проповедник, тем не менее, его поведение таково, что обычные люди не могут понять его, ведь он носит шкуру, натирает свое лицо пеплом. Тем не менее, без сомнения, Шанкар Бхагаван, выдающийся проповедников, также Нараджа Махарадж. Это мое подтверждение в Бхагаватам. Если вы заглянете в Бхагаватам, вы увидите, что там повсюду употребляется Нарада Увача. То есть Нарада сказал, или Шанкар Увачу. Нарада, нарада Вачу сказал, или Шанкар сказал. То есть повсюду ци их цитаты. Все мы стремимся к тому, чтобы быть подле лотосных стоп Господа. Все мы, то есть я имею ввиду еще Бхакти Прагянкиршав еще Махараш. То есть я, на самом деле, не отношу себя к каких-то тем не менее, вот эти вашнавы показывают, они всегда стремятся находиться у стоп Господа выражает свое глубочайшее беспокойство 150 лет назад. Он переживал, что наступит время, когда проповедь будет фальшивой ради денег, ради почета. А люди будут одурачены, потому что они не будут обладать знанием. Западные преданные, как правило, очень простосердечные. Они не обладают каким-то глубоким познанием, поэтому их очень легко одурачить, обмануть. Я могу какую-нибудь высокую философию рассказывать им и тем самым обманывать их. То есть, такие вот э, ловкие проповедники ездят в западные страны. Ачарья, который едет на проповедь, должен говорить, но он настолько хитер, что устраивает спектакль. Он говорит, я хочу, чтобы... Я сюда на самом деле приехал, чтобы вы все чтобы послушать от вас. Так время проходит, все... То есть люди говорят какую-нибудь ерунду, и всех слушают. То есть имеется в виду, что так называемые проповедники всячески so запутывают нас делают невозможно so для меня отыскать истинный путь и тем so самым помогают достичь ада но если такой проповедник приезжает, почему бы ему не рассказывать о Прабхупаде, Бхактинута Куре, чтобы увеличить осознание, сознание тех, кто слушает его? Но такой ачария просит кого-нибудь из неофитов написать статью какую-нибудь на духовную тему, а этот неофит начинает гордиться собой. Я бы хотел спросить такого ачарью, действительно ли ему нужна эта статья? Ведь есть столько статей, написанных Шилой Бхактивнот Такуром, Шидаргасвами, Махараджем и других выдающихся вот, вайшнавов, то есть, so получается, что такой чаря способствует падению преданного. Он и так уже падший. Он, и хотелось бы, чтобы весь мир об этом узнал, так чтобы люди поняли, как, что делают сейчас проповедники? Я готов лаять день и ночь как собака, ради защищая мою Гуру -варгу. Но так и Прабхупад давно, давно уже выражали, то есть они переживали за то, что наступят времена, когда Проповедь, когда учение Гуранги не будет распространяться в подлинном своем свете, 100, 150 лет назад, лет назад, 100 лет назад, все представители нашей Гуру Варги переживали об этом. Прабхупад Хотел установить в читании Мадхи такие стандарты, такие идеалы, которых нет даже <связан> на райских планетах. <связан> Тот идеал, который является Бхакеша, Госвами Махараджи, <связан> Такор Бхактионаттакор, Бхактишашидар, Госвами Махараджи, <связан> такого нет даже в раю. Таких стандартов, которым следует наши ачарьи. Что вы думаете, варуна может так? Нет. Думаете, наша Гуруварга варга – это какая-то дешевка? Нет, это не так. Нужно понимать положение нашей гуру варги. Щасидара госвами, Махараджа госвами, Махараджа госвами, Госвами Махараджа. Тогда же полубоги приходили, чтобы поклониться лотосным стопам нашей Гуру Варги. Думаете, я говорю ерунду? Но это правда. Я могу привести этому много примеров. Однажды в Пуршатамадхаме Гуру Махарадж Сидел один в комнате, повторял Харинам на четвертом этаже, на третьем или на четвертом. Я зашел в его комнату, предложил поклоны. Гурумахараш сказал, посмотри, тут кто-то есть. Смотри, он кто-то там ждет. А там было большое окно, которое выходило на. Улицу. Поэтому кто-то мог бы стоять за окном, только привидение или полубог. То есть там невозможно было стоять, потому что улица сразу же за окном. Четвертый этаж. Посмотри, столько света там. То есть какой-то полубог пришел, чтобы получить даршан Моего Шилагура Дева. И очень много раз такое происходило в жизни Сила Шилой Бхагширшад Шидар Гасвай Махарадж, Сила Шилой Пури Гасвай Махараджа. Как правило, Бхагширас Бабаджи Махарадж никуда не ходил. Но однажды, по вдохновению Бхагавана, ведь преданные никогда не делают того, что им вздумается. Все, что они делают, делают со смыслом. Почему преданные путешествуют, ходят от места к месту для того, чтобы освобождать обусловленные души? Именно поэтому Ихтиштир Махараджи сказал Видуре Махараджу, и Священ Махарадж сказал, куда ты уходишь, оставляешь you нас. Мы так были счастливы тут с тобой. Ты говоришь, что идешь совершать паломничество, но ты сам место паломничества. Если мы находимся у стоп Шри Гуру, мы тем самым посещаем все священные места, потому что в них присутствуют все тертхи, все места паломничества. В Шастрах есть свидетельство этому. У лотосных стоп Гурпада падма и лотосных стоп Нитиананды пребывают все лотосные стопа. Стой, все. все священные места, места Паломчиты. А мы бегаем повсюду. Гдури Махарадж был дядей Юдхишир Махарадж. Тем не менее, Дхишир Махарадж никогда не воспринимал его как своего родственника, потому что среди преданных, среди преданных не работают мирские отношения, так же как Бхактинат Такор никогда не называл своего сына Бхакти Такорправ сыном. А Прабхупат никогда не называл so, Абхатянтакура «Зачем ты уходишь?» — говорит Ютхиштир Махарадж? «Ведь ты сам — место паломничества». И тем самым Тиштир Махарайша открывает тайну преданного высшего класса. «Видурия Махарайша — Махабагавата. такой Махабагавата, как ты, есть сам Тирдха». Ты наделяешь силой. Если ты пойдешь в эти священные места, ты наделишь их силой. Ты их подзарядишь. В святые места приходят много греховных людей, грязные люди. Поэтому они теряют свой заряд энергии. И необходима подзарядка, поэтому чистые преданные приходят туда, воспевают там славу святого имени, и эти места вновь наполняются силой. Ведь Бхагаван находится в твоем сердце, говорит Изтирмахарад. Поэтому куда бы ты ни отправился, любое место, куда ты придешь, станет чистым. Почему грязные паршие люди, приходя к саду, испытывают какие-то изменения? потому что Богован пребывает в твоем сердце, и когда ты говоришь, могущество твоей речи настолько велико, что каждое твое слово пронзает сердца таких нечестивых людей и меняет их сердца. Об этом есть много шлок. Васудевджа Махараш говорил о Нараде. Ты путешествуешь ради блага обусловленных душ. Потому что ты... Путешествуешь без всякого интереса, имеется в виду, без всякого личностного, личного интереса, корыстного интереса. По благословению Бхагаван Шри и Брамаджи стал проповедником, потому что если бы не было у нас Брама как бы мы узнали о осознаниях такого ачарьи, как Брама. То есть благодаря тому, что он написал, составил Брама Самхиту, он, то есть это была его проповедь. Он поведал Бхагавата Вигиану Нараджи Махараджу. Он не просто Ачарья, он Ачарья высшего класса. Существует два процесса. Два канала, через которые может снизойти Апракрита Дивья-гьяна. Нигам и агам. агам. Нигам означает веда, то есть нисходящий процесс обретения знания через Гуру варгу, А второй процесс — Обречение знания через Санкаршана Нантадева, оно с зашло к Шанкар Бхагавану. Два канала, Two два процесса. Через эти два канала не сходит от Пракрита а, трансцентное знание. Знание. Трансцендентное знание к нам. Впоследствии у них появляется ответвление, но по большому счету этого канала. По желанию Гуру Варги я нахожусь в канале Нигама. То есть как поется в Баджане Кришна ходит и Чатурмука, где перечитается все представители нашей Гуру Варги, Гуру Парампра. Мы видим, что по желанию Бхагавана организ... образуются какие-то ложные по желанию Бхагавана, образовались четыре, четыре подлинные сампродаи. Для того, чтобы все мы получили благо если я попрошу вас я прошу вас постарайтесь избавиться от эгоизма постарайтесь не хранить его в своем сердце в противном случае вы не сможете какие-то предрассудки будут мешать вам воспринять знание таким как оно есть если я попрошу принеси мне, пожалуйста, га воды Ганги, мне она очень нужна. Но если ты пойдешь и из другой реки принесешь воду, я спрошу: ты Гангу на набрал воду Ганги? А, а, а ты, ты скажешь: я Га also, все же, все же священные воды едины. <связанная> нет, нет, не, не единые Если я говорю, принеси мне <связанная> именно воды Ганги, значит, нужно <связанная> принести именно ее. Но если вы куда-то где-то еще воды наберете и скажете, вы просто воду принес, so, sir, вода, вода, вода, какая разница, ганга, no, no, не ганга. Нет, это не так. Точно так же, если вы думаете, что все, все общества, все сообщества Гауди Вашнава, все общества, они едины, это не так. Это можно даже с помощью математики доказать, что это не так. Если вы не находитесь в подлинной сампродае, если вы не приняли подлинного Гуру, который находится в Гуру Парампаре, в Шраута Вани Парампаре. Неважно, сколько вам лет, сколько лет вы а, пытаетесь практиковать, 90-80. Если я прошу воды, воду Ганги, нужно принести воду Ганги, но никакую другую воду. Можно поехать в Гималайи, еще куда-то в Аллахабад, но найти эту гангу. То есть, имеется в виду, если нужна вода ганги, никакая другая вода ее не заменит. То есть, она есть в разных местах Индии, тем не менее, необходима именно она. Они не как Сахаджи, которые заявляют, все, все едино, все одинаково. Какая разница? Если вы не примете прибежище у подлинной гуру-парампари Шроута парампара вам придется скитаться жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Сахаджи заявляют, что Гаудиамад бесполезен. Не ходи туда, у них ни парампара, ничего. Way, or... даже в нашей сампрадайе, вас могут предупредить. Не ходите к Шьямбабе. Хорошо, нет проблем. Я и рад этому. Мне не важно, кто приходит, а кто уходит. Я просто хочу рассказывать Харикатху для того, чтобы удовлетворить Господа. Не чтобы удовлетворить вас. Если бы была у меня такая слабость, что я хочу вот ваше признание от вас, денег, еще чего-то, я бы не смог рассказывать Харикатху. Харикатха зависит от возможности ее... Возможность ее Присутствие, то есть возможность говорить харикатху зависит от милости, от Гуру Парампары. Существует четыре изначальные подлинные сампрадая. У каждой, а у истоков каждой чари, свой чари. Шри Сомпада это Лакшми, Деви, Брама Сомпада это родоначальник Брама, Вишна Вишна с вами Сэмпаде. это Санкаршан, Анимбарка Сомпада это Чатуршан. Таким образом, постарайтесь меня понять. Дживатма обязана принять прибежище у одной из этих четырех сампрадай. Но более практично и разумно прийти в Мадхава Сампрадая, в Брама Потому что в ней вы сможете обрести высшее благо, поскольку сокровище, которое распространял Читание Махапрабху, никогда не распространял Рамачандра, Нарайна или кто бы то ни было еще. Поэтому это более практично. Я, конечно же, не давлю, я просто что хочу сказать, что вы, конечно, можете принять прибежище любой из этих четырех сампрадай. Но если вы уклонитесь, благо вам не обрести. Без связи с одной из этих сампрадай. Знание ваше не может быть совершенным. Если вы выбираете одну из этих четырех сампрадай, Рамманди Сампрадай, это замечательно, выше меня <с��> <существ> я преклоняюсь <существ> перед вами. Но сейчас я хочу просто донести до вас истину. Если And даже вы отправитесь say, туда, разумнее будет пойти напрямую к Рамануджа Сампрадая, потому что их сампрадая несколько уклонилась. Раммананди они говорят, что они следуют Равнаджи но тем не менее, это не совсем так. Если вы переплывете на ту сторону, в Навадипу, поговорите там с Сахаджиями, и назовете их при этом Сахаджиями, они очень разозлятся. Но это же очевидно, что они следуют сахаджизму, то есть иметь в виду, что они не идут по подлинному пути гаудиовешнавизма. Таким образом, вы нигде не найдете такого блага, которое можете снискать здесь в гаудио-матхе и нужно помнить о том что голоддиоммат не может невозможно осквернить я не могу сказать что те кто выставляет себя представителями голоддиомматха а при этом занимаются нечестивой деятельностью они никогда не будут считаться членами голдиматха они очень опасны. Потому что их поведение может разрушить все. И, конечно же, их поведение ⁇ это не идеалы Гаудиамадха. Прабхупад всем сердцем хотел распространить учение Гауранги Махапрабху. Большинство из представителей нашей Гуруварги широко проповедовали. Однажды Прахупад дал наставление Шили Бхакти Вивек Бхарати Махараджу, который был очень One высокий day, и крупный. Mahā, Bhakti -Bhakti -Bhakti Он сказал, <су> через Брамачари. Через какого то брамачари. Прабхупад тебя просит после обеда поехать проповедовать А в такое-то место. После обеда Прабхупад зашел в Библиотеку и спросил Брамачари, с какой книгой Бхактивик Бхарати уехал на проповедь? То есть, когда проповедник говорит, на столе всегда должна присутствовать какая-то Гранха. Я видел, что он взял с собой Бхагаватам. Бхагаватам. Он должен был взять читание Бхагаватам. То есть Прабхупад сказал это для того, чтобы преподнести нам урок что нашей обязанностью является распространять милость Гауранги Махапрабху. Я знаю, Кришна очень милостив. Тем не менее, Кришна и Гауранга едины. Кришна сам не зашел сюда в форме Гауранги. И Гауранга не дает, не делает никаких ограничений в распространении милости. Поэтому, почему бы не распространять послание so, читания читание Бхагаватам. Для нас это более практично. Итак, сейчас мы перейдем к беседе Удавы и Кришны, а завтра я буду говорить о том, как прежде чем послать... Бхагаван хотел сделать... Итак, вы помните о том, что Багманщик Кришна хотел сделать Уду махараджа главным проповедником. Проповеди совершенно не, не позволяется, чтобы каждый вносил какое-то свое знание, свое понимание. Проповедь означает говорить то, что сказано в шастрах, в Шотапанте, что было получено из подлинного источника. И нет никакого права, абсолютно ни у кого, изменять ситханту. В действительности, мы сидим сейчас здесь для того, чтобы порадовать сердце Прабхупады. По -э, простите, чтобы почувствовать сердце чтобы почувствовать сердце Прабхупады. Ради этого моя харикатха, ради этого моя проповедь. Я хочу почувствовать сердце, настроение Прабхупады. Завтра я буду говорить о том, как Брама дает особое наставление Нараджа Махараджу, прежде чем отправить на проповедь. А сейчас мы повторим то, что было вчера. Бхагаван Кришна хотел оставить на этой планете Удаджа Махараджа как своего представителя. Представлять Кришну ⁇ это не шутки. Когда мой Гуру Махарадж посылает меня куда-то, я представляю в этом месте своего духовного учителя, я представляю его. Точно так же, когда у Прабхупады не было времени ехать куда-то, он посылал кого-то из своих учеников. Как, например, Джаджаварга Махараджа, Чила Джаджавар Махарадж был из очень замечательной брахманической семьи. Тем не менее, он не получил высокого, высокого образования. Мы думаем, что для права необходимо образование. На самом деле, конечно, это хорошо, если есть хорошее образование, это неплохо. Тем не менее, главное, чтобы была связь с Гуру -вардой. То есть, если, например, меня пригласят какие-нибудь журналисты на интервью и будут задавать вопросы, я не смогу на них ответить, это не будет хорошо. Со мной такое много раз происходило, когда я просто рассказывал Харикатху, а кто-то из журналистов записывал вкратце, а потом вкратце, даже это преданные, возможно, делали, записывали вкратце Харикатху, а потом отправляли на публикацию в журнал и публиковали. То есть проповедь означает, что то есть вы должны Самый просто преданный может проповедовать. Не значит, что надо для этого быть аристократом, то есть, имеется в виду, каким-то представителем интеллигенции. Что важно, это простота и твердое следование своему гуру. Преданный видит все в связи с Бхагавановичей Кришной. Поэтому Он любит все вокруг Себя. То есть высшее образование – это хорошо, но это не главный момент. Я знаю многих проповедников, которые не могли даже расписаться. Если их просили сделать это, они ставили отметку пальцем, отпечаток пальцем. Могу показать вам пример этого. Но они были выдающимися проповедниками. Они даже читать не могли. Потому что проповедь означает распространять бхакти, распространять милость. Он сам обладает этой милостью и раздает другим Бхагават Баба. Он был абсолютно необразован, он изначально родился, то есть он родился в Непале. Но был выдающимся проповедником потому что он получил милость Бхакти Дейда Мадхави Махараджа. Если вы спросите меня, перечислить имена учеников Шила Мадхави Махараджа, я, конечно же, упомяну и, и этого приятного. Не так, что он был какой-то необразованный с низким происхождением, то есть если вы спросите у меня, попросите перечислить важных учеников Шрилы Бхаклида Мадагасвами Махараджи, я, конечно же, включу его, упомяну его. Нужно стараться углубиться в то, что я говорю. В, в эту философию, философию, философию? не смотреть философию? на поверхность то есть My на самом деле моя философия это не пустая, не пустая не сухая философия. философия это чувство чувствуя сознание завтра мы поговорим о том They какие наставления дал Нараджа дал Браманараджа Махараджа, когда тот отправлялся на попытку. Мы можем легко победить Маю это не ложное эго. Почему? Потому что мы получаем просад. Твой просад. Мы слушаем Харикатхо тебе. Твой прасад означает крепость, милость. Мы вкушаем твой просад. мы встречаемся с преданными, которые тоже являются твоим просадом. Это милость. Таким образом, нам нечего бояться мое. Помните, как у Киртана мы поем на Экадыше? Его написал Бхактинут Такуру. Забыли его? Не помните? Akadashi, did you, did you? No. Akadashi, hai, Там <laughs> есть Very такие cool. строки, но вы забыли. Это место превращается в Галлока Вриндаван. Можете верить, а может быть, можете нет, но в шастрах сказано. В разных шастрах говорится об этом. И Бхактимон Такур подтверждает эту мысль, что когда где-то кто-то совершает настоящий баджан, это место превращается в Галлока Вриндаван. Даже если вы греховщи, семейные люди, и в вашем доме осуществляется прекрасный баджан, то есть вы совершаете баджан дома, то ваш дом превращается в галок Однажды одни родственники Бхактина Такура забрали его в свой дом, когда он являл лилой болезни. А Прабхупад в то время не было рядом с Такуром. Когда Прабхупад об этом узнал, он был шокирован. Они забрали Бабхупада Такура туда, в свой дом, в это место грязное. Прабхупад не хотел этого. Так или иначе, у нас нет права критиковать Бхактион потому что где бы он ни жил, это место превращается во Вриндаван. Как Адвай к примеру, сказал, когда, куда бы ни шел Гауранга, всюду святает Хама, всюду в Вриндаван. Как, когда Гауранга не... Встретил Адвайта Гасая и спросил его, тут это Емуна или не Емуна. Адвайта Гасая сказал, там, где ты, там, там и есть Емуна, там и есть Вриндавна Дхама. Если вы спросите меня, кто является выдающимся проповедником, я скажу, Адвайта Гасая, потому что Адвайта Гасая еще до появления Гуранги Махапрабу начал проповедь, и так звал Махапрабху, что тот был вынужден, так звал Бхагавана, что тот был вынужден снизойти. Таким образом он выдающийся среди проповедников. И сам он говорит, что там, где ты находишься, там и есть Вриндаван. И сейчас ты принял омовение в Ямуне, потому что. Тут слияние рек. То есть и это видно, что когда реки сливаются, то есть видно разницу в цвете вод. Здесь, к примеру, два разных цвета Ганга и Сарасвати. Мадхудхупаза говорит, что Нитанана не говорит, что это правильно. Где вы остаетесь, это называется Виндава. И в то же время, река, в которой вы сейчас впали, это на Йомуна. Потому что... есть ганга-фло. Правая в ганга и левая Like, actually, John, uh, Тут uh, с, с левой стороны – Ямуна. No. а нет. Эта Ганга. Say, prasadam, say, Если вы скажете мне, что я каждый день вкушаю джаганат прасад но я так и не вышел из под влияния Майи, я отвечу вам, что вам только кажется, что вы принимаете прасад, но его необходимо принимать с полной верой. Джива Госвами Пат дает подтверждение этому. Если человек принимает омовение в ганге, у него нет никакого почтения к ней, он получит какое-то сукрытие. К примеру, рыбаки много времени проводят в ганге, но что же они получат? То есть они осознают, что это ганга? Нет. Для того, чтобы обрести полное благо от омовения в ганге, необходимо осознавать ее величие. И здесь необыкновенно ганга. Здесь сам Махапрабху принимал омовение, и он играл в ее потоках. So this way, Mahaprabhu uh, used to So our Uddhavji Maharaj speaking, Prabhu, we are going to enjoy, we are going to take all your prasad. Not enjoy, we are going to take all your prasadam. Tayubabhaktya-srag-gandho-bhaso-alaṅkar-char-chita ucchishta bhojino da sahastava mayam Прабу говорит, удава, мы очень легко можем победить твою маю, потому что мы постоянно получаем твой просату, носим твои гирлянды. Остатки твоей пищи вкушаем. А, а, а твои одежды мы но, донашиваем. Украшаем себя твоими украшениями. Потому что Уда Махарадж действительно никогда ничего не использовал, что прасадом не являлось. То есть все, что он использовал, досталось ему от Кришны. This way, <coughs> now when Bhagawan Si Krishna is speaking, actually Uddhav Maharaj requesting so many things if I discuss it will take a long time. Bhagawan Si Krishna, in front of Bhagawan Si Krishna, Uddhav Maharaj is speaking. Like so и Ууда просит Кришна что и, если ты и, действительно и, хочешь оставить меня своим и представителем и, ты должен и, обучить и, меня потому что я глупец и, не знаю и ничего и, и, и, если, stand on this kind of platform, it seems your uh, is foolish, then Krishna speaking. <coughs> so Uddhava Maharaj wants to act this way. So Bhagawan Singh Krishna, Bhagawan Krishna is, not <coughs> is not going to give advice to Uddhava Maharaj. <coughs> Uddhava Maharaj speaking. Yogeso Yogavinnaso Jogatmana Jogosambabaha asking to Krishna. Hey, Jyogeso. As some it is written in oh, the Krishna. Oh, о, oh, изначальная причина всех йоги. Всякой йоги. So Йога означает концентрация. Если Кришна йогешварага, это означает, что Кришна лучше среди йогов, повелитель йогов, то есть имеется в виду, что он сконцентрирован, легко концентрирует свой ум в самом себе, то есть имеется в виду он на своей сарубшакте, на Радхарани. Таким образом, если я смогу медитировать нашей Матерь я достигну высшего блага. Mm -hmm. По твоей милости можно обрести, можно достичь успеха в любой йоге. Бхагаван и говорили, он уже хотел о Я потому что если я вернусь, это это не позволит времени, потому что время приближается. Уже дней прошло. Очень быстро я должен сейчас. Говорите быстрее. Бхаганщик Кришна also, уже перечислил признаки Баган саньяса, Баган саньяса Баган то есть имеется в виду качество саньяси. саньяси. Mm -hmm. Они перечисляются mm -hmm. в этой шлоке. Mm -hmm. Саньяси тот вечный Саньяси тот у кого нет желания Будь то женщина или мужчина совершенно не важно пол не важен мы привязываем саньясу к телу, но на самом деле это лишь часть. Полная саньяса — это предание умом, телом и речью. Если я изо всех сил служу Бхагавану, это есть саньяса. Саньяса — брата, Клятва саньяса. саньяс Бхагаван провозглашает человека, у которого нет желания в вечном саньясе. Тот, -то, у кого нет врагов, кто не питает вражды кому бы то ни было, не испытывает зависти, соперничество. Саду не должен мстить. То Сидаджи, который составил Рамайну, когда кто-то сказал the ему, Тулси то, вот тот человек постоянно тебя критикует, он столько ерунды про тебя говорит. А Тулси Даджи Мах... Махараш сказал, улыбнувшись, попросите его, чтобы он стал жить со мной. Я сам на свои деньги построю ему баджан -кутир. то есть все деньги, которые у меня есть, я задействую в строительстве баджан-кутира для него. это что, не понимаешь? Он тебя критикует. Столько ерунды про тебя говорит. Да, именно поэтому я и хочу, чтобы он жил рядом со мной. Своей критикой он выявляет мои недостатки. И он, показывая мне недостатки, будет побуждать меня исправлять их. Потому что я-то не знаю, где, где, где они эти. Мои... То есть я, я не замечаю своих недостатков. Также и вы. Каждый думает о себе хорошо. Мы не замечаем свои собственных недостатков. Но когда кто-то делает мне замечания, у меня появляется возможность увидеть свои недостатки и исправить их. Кого видне преданных, они во всем видят положительные моменты. Однажды Махапрабху хотели убить. Разве Махапрабху мог сделать что-то неправильное? История была такая, что А, когда Калакришнадаса забрали цыгане Махапрабху попросил тех, кто забрали, вернуть его назад. Не могли бы вы назад, но его вернуть. Но они так разгнивались, что хотели убить Махапрабху. Побежали за ним. Но секира их вы вы выскользнула. А то есть человек, который гнался за ним, из его рук... Выскользнула секира и разрубила ему шею. То есть он ее как-то за спиной унес, и она выскользнула. И он такое произошло. Он начал рыдать. Но Махапрабху не хотел, чтобы что-то подобное произошло. Не желал ему зла. Будда, лидер буддистов, хотел осквернить Махапрабху. Нужно очень внимательно относиться к скверне, к тому, что скверняет. Это такая вещь, что у вас, если чуть-чуть где-то какое-то осквернение, вы лишитесь всего баджана. Нужно очень внимательно относиться к тому, к чистоте, к тому, где вы садитесь, к тому, где вы принимаете просад. И чистая жизнь возвысит ваше сознание. То есть главная причина осквернения, Оно, на самом деле, главное мое осквернение это то, что в сердце содержится. Я не могу помнить о Боговане, я гуру, Вайшнавах. Главная задача это помнить о Боговане, всегда никогда не забывать о нем. Именно поэтому я и говорил в прошлый раз. Что Бхагавана надо помнить yes. такого, not, not to... okay, такого to... правила to... и никогда его не забывать. Такого запрета. Когда мы to... делаем очиман, yes. мы произносим эту мантру. Берем воду Ганги и произносим эту мантру. Эта да, мантра важна. Но не так-то просто ее выговорить, нужно практиковаться в этом, упражняться. Нужно запом запомнить ее. Бхагаван Си Бхагаван Си хотел Бхагаван Тун уже говорил это уже видит друга в каждом и не, не питает вражьей никому тем не менее, если кто-то выступает против гуру и Он защищает их. Тот, кто оскорбляет Прабхупады, тот, кто оскорбляет Гаудиамад, Сидханту, к ним Вашнав к, по отношению к ним проявляет гнев. И это признак преданности. Если я обладаю глубокими отношениями с Прабхупадой, а кто-то его при этом критикует, если кто-то... Я, я обладаю вечными отношениями с Кешога, с вами Как я могу вынести, когда кто-то критикует его? Это и есть бхактия. Это показатель бхактия. Заступиться, дать ответ за свою гуру-варгу. Сделать так, чтобы они заткнулись, замолчали. So geonsonic no no hunt, <indic> to sannyasi no, no нет вражды ни к одному живому созданию. Помните охотника, который по милости Нараджи боялся убить даже муравья, раздавить. И сейчас Уда просит Кришну более подробно рассказать о том, кто такой Саньяси. Тот, кто решен Анья-билаш. Когда вы принимаете Саньясу, само собой разумеется, что вы уже готовы к этому. Если же вы, у вас полно слабости в сердце, как можно принимать Саньясу? Если вы до сих пор испытываете влечение к женщинам, вы из этого отправитесь в ад, и Махапрабху не простит вас. То есть, прежде всего, нет вражды никому, нет вожделения в сердце. Усаньяси не должно быть. Завтра мы продолжим. Попытайтесь переварить всю ситханту, то, что вы слышите. Не пропускайте этого, не упускайте. Я не могу говорить, повторять вновь и вновь. Я не могу каждый день повторять. Потому что Сидханта огромна, велика. Батху нужно переварить и усвоить, не, и не только не слушать ее. Как Гумата набирает в рот траву, гомата, сено, гомата, сено, а потом пережевывает. Пережевывает, пережевывает. И вы должны делать так же. Если вы сможете переживать и переварить, Черепаха за одну картику может изменить всю вашу жизнь. Полностью вас изменить.